Если вы долгое время пытаетесь набрать мышечную массу или сбросить ненавистные лишние килограммы, у вас ничего не получается для того, чтобы создать тело своей мечты, то вы попали по адресу. Здесь для вас будет составлена индивидуальная программа тренировок и питания для достижения вашей цели в короткие сроки. С индивидуальным введением на 30 дней, где вы в дальнейшем сможете самостоятельно тренироваться в тренажерном зале. Почему индивидуальная, спросите вы? Потому что в этой программе будут учитываться индивидуальные особенности вашего организма, возраст, рост, начальный вес, тип телосложения, уровень повседневной активности, характер перенесенных болезней и хронических заболеваний. А также вы получите подробную консультацию по программе тренировок, питанию и спортивным добавкам. Отвечу на все интересующие вас вопросы. Антикризисные цены, друзья мои. По всем вопросам пишите в директ, WhatsApp или Вайбер по номеру указанному ниже.